Упражнение шесть-шесть. Отвечайте. Где? У кого? Чье? Это Лена. Это ее новое платье. Где новое платье? У неё. У кого новое платье? У неё. Новое платье у неё? Да, у неё. Чье это платье? Ее. Лена, чье это платье? Мое. Вот Максим. Это его синий галстук. Где синий галстук? У него. У кого синий галстук? У него. Синий галстук у него? Да, у него. Чей это галстук? Его. Максим, чей это галстук? Мой. Это Виктор. Это его красная куртка. Чья это куртка? Его. У кого красная куртка? У него. Где красная куртка? У него. Красная куртка у него? Да, у него. Виктор, красная куртка у тебя? Да, у меня. Виктор, чья это куртка? Моя. Это Таня. Это ее розовый свитер. Где розовый свитер? У нее. У кого розовый свитер? У нее. Чей это розовый свитер? Ее. Таня, розовый свитер у тебя? Да, у меня. Таня, чей это свитер? Мой.